здравствуйте подписчики моего канала вот опять я про своих уточек любимых было два селезни и 6 уточек пришлось селезни и трех уточек обратно отправить на улицу ну по причине того что все хорошо единственное воды не хватает у меня 140 литров, бак воды в 140 литрах не хватает, поэтому приходится половину убрать. Основное стадо это у меня, которое будет мне выводить малышню. И на всякий случай я его оставил здесь. Вот у меня селезень мой старенький старичок. Годовалый. И вот две девочки. Тоже годовалые. И вот молодая беленькая самочка. Красавица. В общем, вот такие пироги. Опять же, все упирается в воду. Надо продумывать этот вариант. Так как я здесь нахожусь только а, пятница, суббота, воскресенье. Здесь у меня больше никто не ходит, никто не смотрит. Сейчас зима. Было бы лето, вопрос вообще бы не возникало. Сейчас зима. А, вот нельзя делать поэтому сколько здесь есть воды, столько здесь и остается. Так что вот как-то вот так вот. Вот они пьют из поилок, чтобы воды всем хватало. Конечно, все это дело за этим смотреть.